было выяснено, что наибольшему риску подвержены именно благотворительные организации. И вот по ним были дополнительные меры разработаны, чтобы было более прозрачно и подотчетно деятельность благотворительных организаций. И не просто всех благотворительных организаций сплошником. Они еще ранжировали, сделали по степени угрозы. И значит, те, которые в высокой степени угрозы, там более тщательно и более, там сказать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 Понимаете, да, то есть вот эти перекосы, они просто как для примера сейчас показала. Да, да, да, Вот и высокие штрафы также применялись за нарушение вот этих новых требований. Высокие штрафы, это приблизительно сколько? Ну точно не могу сейчас сказать. Ну хорошо. Да. но вот я просто слушаю, да, угу. вот эти примеры. Я в любом случае я же руководитель некоммерческой организации в Казахстане.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 Значит, Информацию собирать нужно, предоставлять эту информацию в госорган, который отвечает за феномониторинг. В общем, там достаточно большое количество обязательств у любой некоммерческой организации, которая должна соответствовать. И за нарушение этих требований штраф порядка 7 тысяч евро. Вот. Это учитывая, что там большинство некоммерческих организаций вообще в Азербайджане не имеет больших доходов. Они достаточно на скромных бюджетах живут. Да, но вот мы когда говорим, да, есть худшие практики, понятно, там, бывает хорошо, бывает плохо, где-то не так поняли. Или. Чем это грозит стране? То есть вот Казахстан стремится, поступить вступить в ФАТФ.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 и эффективно сотрудничать с некоммерческим сектором. А, только так можно разработать именно соразмерные меры угу. с, а, в отношении некоммерческого сектора, а, потому что самая главная задача, которая во всех документах ФАТ э, звучит, это не допустить а, ограничения а, законной деятельности некоммерческих организаций, в том числе благотворительных организаций. Очень важно не задушить благотворительность, чрезвычайными мерами, которые не соразмерны с целями выполнения рекомендаций ФАТФ. Вот, и здесь очень, вот этот момент очень важен. И второй момент, который я точно хотела бы озвучить, и чтобы он, как бы, остался в головах у, у всех, это то, что, когда мы говорим о рекомендациях ФАТФ, о требованиях, мы должны понять, что они распространяются не на все НКО. Угу. автоматически это не происходит, это вот самое важное. Второй момент, даже те, на которые подпадают под, под определение фат они тоже разграничиваются на э, высокую, высокий риск, средний и низкий риск. И регулирование и законодательство должно соответствовать вот этим вот э, моментам, вот этим, э, так сказать, требованиям, что э, каждый раз, когда мы